здравствуйте наши многоуважаемые зрители и подписчики и жители станицы Гастогаевской. сегодня же мы опять находимся в станице Гастогаевской, это анапский район на улице комсомольской 68 а и сразу хочу сказать по поводу что рядом с домом находится у нас рядом с домом сразу же асфальтированная дорога как вы видите остановка общественного транспорта сразу же здесь у нас магазин и до школы лично замерял ровно 370 метров поэтому добраться пешком никаких проблем не составляет и вот сам дом От дома до асфальта буквально всего лишь метров, наверное, 15. Здесь мы уже завезли обсыпку, здесь обсыпим все под машину, привезли уже ворота, будем устанавливать сюда откатные ворота, и, соответственно, сюда будет установлена калитка точно так же с красивыми коваными элементами. Сразу же по поводу коммуникаций. Здесь у нас электричество 15 кВт, центральная вода и биосептик переливной. Об экстерьере дома. Выполнен он в цвет серый графит. Стены, значит, у нас это 240-й блок, 240 ширина, 500-я плотность, каменная вата 50 мм 5 см и сверху покрыта декоративной фактурной штукатуркой БАУМИД. Вода через нее не проходит, данная штукатурка не выцветает вот такое качество. Терраса данного дома уже вымощена в плиточке. Она не входит в общую площадь дома. И с террасы, естественно, вот, э, вы видите свой участок в размере почти 7 соток земли. И вот после того, как вы отдохнули на террасе, пожарили мясо, поели овощей фруктов наших южных кубанских, вы попадаете в кухню-гостиную. Просторно действительно просторно. Смотрите, в этом доме у нас всего четыре спальни: одна спальня у нас на первом этаже, три спальни на втором этаже, соответственно кухня-гостиная разделенная и два санузла: один санузел у нас на первом этаже и второй санузел на втором этаже. Лестница на второй этаж выполнена из бука. Это очень благородное, хорошее, надежное дерево, поверьте. Экстерьер дома выполнен у нас в светлых тонах. Обои флезелиновые, покрашенные уже лаком. Высота потолка полностью во всех комнатах у нас 3 метра. Развод всех полностью розеточек. И вот эта вот розеточка у нас сюда подведено 8 киловатт. Для того, чтобы можно было подключить хозяйки в варочную. В данном доме, как и во многих наших домах, у нас комбинированное отопление. Что это означает? Это три зоны теплого пола. Это там, где зона кухни, сам узел и, соответственно, сама прихожка. Плюс ко всему, по всему дому во всех комнатах мы вывешиваем, радиаторы. Пройдем в комнату на первом этаже. Она у нас с эркером. Благодаря этой системе эркера в данную комнату попадает очень много солнечного света. Это действительно комфортно и приятно. Напротив первой спальни сразу же расположен у нас санузел. Все вымощено в плиточке, все как всегда. Пластиковый потолок, осветительные приборы, активная вытяжка, разводка полностью под всю сантехнику, все есть. Ничего здесь больше делать не надо, за исключением того, чтобы сюда установить вашу сантехнику, которую вы выберете сами. Итак, чтобы было понятно, когда вы заходите в дом, вы попадаете в просторную прихожку, затем в коридор, с левой стороны у вас первый санузел на первом этаже, с правой стороны у вас спальня, прямо кухня-гостиная и лестница с правой стороны у нас, которая ведет на второй этаж. Пойдемте. На лестничном марше у нас окошко поворот откидное три спальни, санузел. Давайте пройдем в первую спальню. Насколько вы видите, Скат данной крыши достаточно высокий. При моем росте 1,85 м, я думаю, то, что это достаточно. Пойдемте во второй спальне. Во второй спальне так же, как и везде, поклеен уже обои у нас, персиковые тона, очень нежный цвет, очень приятный. Также все розеточки, розеточка по телевизору, в каждой комнате розетка, соответственно, под сплит-систему, для того, чтобы вам тут было комфортно. Третья спальня, соответственно. Вот видите, в этом доме действительно достаточное количество спален, как для хозяика, для их детей. И поверьте мне, то, что когда вы приедете жить сюда на юг, а я еще расскажу то, что все-таки Гостайковская расположена всего лишь в 20 минутах до моря, к вам очень часто будут приезжать ваши знакомые, друзья, одноклассники, однокурсники, и, скорее всего, найдутся знакомые соседней, да, как сказать, с группы соседнего садика. Межэтажное перекрытие в наших двухэтажных домах – это заливная плита. Надежно. Итак, на первом этаже у нас с вами спальня 15 квадратных метров, коридор 6 квадратных метров, почти 6 метров санузел и очень просторная кухня-гостиная, которая почти 38 квадратных метров с выходом на террасу, 23 квадратных метра, которая не входит в общую площадь дома. На втором этаже у нас три спальни 15 метров, 13 метров, 17 метров и санузел 6,5 метров. Ну что? Мои многоуважаемые зрители, подписчики и жители станицы Гостогаевская. Вот я вам показал дом 130 квадратных метров, который находится в станице Гостогаевской на улице Комсомольская, 68А. Я надеюсь, что этот дом вам понравился. Он сейчас, в данный момент, находится в свободной продаже. Цена на сегодняшний день 5 миллионов 140 тысяч рублей. Я считаю, что это полное соответствие цены и качества. Ну что же, те, кто подписан уже на наш канал, оставляйте свои комментарии. Внимательно их читаем, отвечаем. Те, кто первый раз у нас на канале, подписывайтесь, ставьте колокольчик, жирный палец вверх. С вами был Алексей, эксперт по недвижимости компании «Стройгарант Анапа». До новых встреч!